и на землю с сожалением взираю, у нее сегодня есть злой рогатый Бог, он мораторий на любовь объявляет. У нее сегодня есть злой рогатый Бог, он мораторий на любовь объявляет, Мораторий на любовь.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 Вот как-то так Это был первый антигламурный клап Из Князи в грязи Я славу вещи Рад вещать вам И а -а -а, рад, что вы слушаете Всем привет Был Комрол жив Я вас люблю, пока